Всем доброго времени, суток Народ Самбелк Маркет И сегодня у нас 20 июня Я хочу совершенно уникальный проект На котором вы заработаете доллары С помощью вашего телефона или компьютера И интернета Называется он Honey Gain Ссылочка для регистрации будет в описании Очень простая рега Это у нас зарубежный проект, он платит в долларах Итак, народ, сегодня получается Я расскажу, как начать зарабатывать в этом проекте Для начала переходите По ссылочке в описании, регаетесь и потом он приходит на почту письмо, чтобы активировать аккаунт. Вот так оно выглядит. Вы просто нажимаете на ссылочку и аккаунт активируется. Я уже зарегался, активировал и давайте перейдем в мой кабинет. Вбиваем email и пароль. Итак, народ, все, я ввел свой email и пароль. Теперь нажимаем login. Отлично, я перешел в кабинет. Здесь представлена вся информация, очень красочный дизайн, уникальный скрипт. Напоминаю, что это турбежный проект и здесь платят в долларах. У него можно неплохо подзаработать. Итак, народ, теперь давайте пройдемся по вкладкам. Вы сразу можете перевести на русский язык, чтобы было удобнее в браузере. Так, отлично. Здесь получается, вы скачиваете приложение, можно на телефон, можно на компьютер. Скачивайте, уже идет у вас заработок. Здесь ваша ссылка для почему людей вы можете получать процентов от всех рефералов. Здесь последние 30 дней, то есть статистика очень удобна. Так, вывод, нажимаем сюда, минимальная сумма выплаты всего 20 рублей, это очень можно быстро накопить, здесь можешь проключать подключать несколько устройств, и заработ будет идти быстрее. Так, рефералы, здесь будут отслеживаться переходы всем. и сейчас задаем вопросы, все здесь расписано, вы можете почитать. Здесь, народ, вы можете почитать, что такое HoneyGain, это краудсорсинговая сетевая компания, которая позволяет другим компаниям проводить аналитические и рыночные бизнес-исследования как кредиты конвертируются в доллары Диск кредитов равны, получается 1 центу переходим сюда опять приборная доска и здесь скачиваем приложение либо на телефон либо на компьютер нажимаем так видим что приложение скачивается и скоро пойдет заработок после этого нажимаете загрузить и запускаете приложение потом высвечится такая рамочка нажимаете next все отлично, опять Next, идет загрузка, все установилось, нажимаем «Да», вот мы видим загрузочку, она прошла, и скоро программа установится. Вы можете установить низкую устройств, чтобы заработок был еще быстрее, например, низко телефонов, это очень круто. После этого соглашаетесь с условиями, нажимаете «Установить». Здесь нет никаких вирусов, просто идет ход установки. И сейчас мы дождемся этого. Да? Все, народ прошло всего 3 минуты и установка завершена. Нажимаем готово. Но все, народ, теперь мы должны установить эту программу. Соглашаемся с правилами и нажимаем установить. Все, идет загрузка. Итак, народ появляется такое окошечко, в которой должны ввести свой имейл и пароль от этого сайта, где вы регались гейн все я ввожу пароль и email теперь мы нажимаем логин все круто видим, что у меня девайс один это компьютер также мы включить телефон или еще один телефон и у нас пошел заработок минимальная оплата всего 20 долларов так народ прошло немножко времени и видим что денежка выисляется вот она пчелки работают Проект развивается, приглашайте сюда своих друзей и зарабатывайте еще больше, 10% от их заработка. Ссылку на этот сайт оставлю в описании, смотрите, ознакомьтесь и зарабатывайте в долларах на своем телефоне и компьютере. Всем удачи и всем профита!